Здравствуйте! В сегодняшнем видео хочу рассказать про пластиковые окна и несколько вещей, которые связаны с ним, на которые я бы советовал вам обратить внимание. Смотрите, во-первых, когда вы ставите себе окна, если у вас будут стоять дешевые пластиковые окна, это может привести к тому, что у вас можно будет быстро выйти из строя потом резиночки, ручки, и вам придется их менять. Сразу хочу предупредить: когда вам звонят разные фирмы с предложением, что давайте мы вам заменим это все бесплатно, все остальное то есть ну, идут различные заманнанки. Я вам рекомендую, прежде чем согласиться на эти предложения, вы откройте интернет и посмотрите расцены, на сколько стоит заменить новый уплотнитель, все остальное. Иногда цены будут различаться не то что в десятки, относительно а больше раз. Будьте поражены, что уплотнитель, который стоит которую можно купить за копейки, вам потом будут предлагать там, за несколько тысяч заменить. Вот. Поэтому, когда вы ставите хорошие окна, обычно уплатители могут стоять очень много-много лет без всяких замен. А в дешевых окнах они будут э, быстро ломаться, и если вы не сумеете найти дешевый вариант замены, то есть сами или какую-то нормальную фирму, которую по недорогой цене него заменит, вы столкнетесь с тем, чтобы поставить дешевое окно себе, вы будете потом мучиться и менять им, э, по дорогой цене. Еще какой момент хотел бы обратить вам внимание, это когда покупают новые квартиры и в них при приеме квартиры оказывается это стекло. Так как на такие вещи есть гарантия у строителей, то вам их естественно заменят. Вы напишите заявление, вам это заменят. Вот. Но с чем вы можете столкнуться? Что у вас в квартире оставит вот этот стеклопакет. Большой, состоящий там скорее всего из трех стекол, с который надо вынести. Я вам то что могу здесь посоветовать? Либо наймите людей, либо настояйте, чтобы строители вам их вынесли, Потому что, смотрите, три стекла, они треснутые. Если вы попробуете вынести в одного, поверьте, это очень большой вес. Вы можете просто надорваться. Плюс, это стекло. Стекло имеет свойство трескаться и ломаться. Если не дает это бог, когда вы будете все это нести, у вас в руках развалится стекло, поймите, оно может сделать вас инвалидом, то есть никто не знает, как оно упадет. А маленькую рюмочку, которая сбивается, об нее режемся, уже вызывает раны. А представляете, огромный стеклопакет, который развалился, он может порезать все, что до чего дотронется. Поэтому лучше, как я сказал, заплатить, чтобы там два человека вынесли там с каким-то, не знаю, поддержки или еще с чем-то, либо чтобы строители вынесли. Но не, не выносить этого сами. Не, дай бог, что-то случится нехорошее. Вот. Надеюсь, мои Советы были полезны. Подписывайтесь на мой канал. Задавайте вопросы, которые если у вас появились еще. С вами был Иванов Дмитрий Юрьевич, директор агентства «Недвижимость новой квартиры» 2004 года. Всего хорошего. До свидания.